Сказано в адрес моей страны, я хочу вас всех поблагодарить. Мне приходится напоминать отношения, примиряющиеся отношения России, которое желают в том числе и в сегодняшнем очень важном объекте в создании этого Совета. Еще раз хочу подчеркнуть, что Россия чувствует это внимание собственной ответственность. Сегодня господин генерал-секретарь Павловский Тим, и я э, бы хотел даже вынести свою большую работу в эту непринужденную э, атмосферу. Он говорил о том, что ПНГ э, в Брюсселе теперь будет работать и э, Совет России и НАТО. Поэтому э, предлагаю с этого момента штаб-квартиру надо перейти в Дом Советов, потому, c'est un autre point de...